представляю вам что, где, ведущих что где когда Александр Друйс Тру -тру -тру -тру -тру -тру -тру -тру также Михаил Поташов, Боя... Поташов, Поташов. Михаил Поташов да. и из Белоруссии прямиком и прямиком из Беларуси, там где не крестили Спасибо. даже когда с усами чуваки ходили вот он какой как твой никнейм? Скажи, чем ты известен. Да. Шап шапку покажи, блядь! Все, снимай, ладно, что-то пугаешь, ребенок. Да я прикалываю. Гости, самого... С... Гостей, гостей прямой. Нет, он... Шапанский а ты... да в А ты не А ты Паша, сейчас уже не то начинается. Все. А Можете ты... И... чуть меньше нас снимать, пожалуйста? Да. Все, давай. Давайте. Яу я-яу. Все готово? Все везет на торгово. Паша, что ты можешь выйти, пожалуйста, из понимания? Я когда снимаю вообще. Конечно, свой... конечно, только. Я... Не Не-не, вот, я снимаю а, вот эту хуйню. Да. Паша, да <с это будет реально угар. Какой? Просто 50 минут ей бодинги будут снимать. Конечно, и все будет. Не, ну ты вылазишь, смотри, раз, смотри. Оп! То есть, ты сказать, я что? тебя ботинок закрыл все. Затмил, затмил. Затмил видео. Пропиарил и меня, и ботинок. Я тебя... Мы теперь вдвоем сейчас. Kill, kill, kill, kill, motherfucker Shut, yeah. shut, shut. Ты пьешь водку? Нет. Yeah. Все, паспи. Гаси прямой эфир, поехали снимать. Все. кино не будет. Ладно, ребят, короче, вы поняли, с кем я нахожусь. Это раз. Во-вторых, это лил дождь. А там? Шел снег. Как тебя зовут? Давай ну, я кину шапку, и ты закончишь эфир. Куда ты Ну Я уже стыдно. в эфире, ебать тебя а уже. Ты, а ты не еб... сейчас, что фараон может смотреть этот эфир? И, а, шапку, Глеб, кинуть. Глеб, извини, пожалуйста. Я его не знаю. Он просто какой-то на улице подошел мелкий, говорит, блядь, у меня есть шапка. Ты всех так берешь, берешь с собой? Вот, вот. Он говорит, есть шапка. Я говорю, ну покажи, вот. Слушай, Я беру берешь... шап... а беру... беру шапку. Свет, пожалуйста, паш. На Паше. И... Беру шапку, показываю. Я говорю, это точно она, да? Я Он говорю, а бренды где эти, прописанные, известные? Где том михил Фигер, ёбда? Так, О, так, да. и теперь заканчивается передача вот я к этому и вел а миша миша подписывается на е Ну, но на не он как, каким образом ладно миша ну, миша ни разу не рубрика наеба. поясни за что там. Поясняю за мишу Мишу никогда не наебывал да он платил всегда те деньги, которые обещал Но блядь. он мог платить больше Потому что он зарабатывает Больше И то, что он пиздит, сука Что нихуя не зарабатывает Гондон усатый Это все просто пиздец. Ну, ну, сколько я зарабатываю? Давай ты теперь дуть ты а, у, у тебя минимум 300 Тысяч в месяц Нет, бля, усов Но на пизде, блядь ну, это было бы классно, но нет. Как думаешь, ты сколько зарабатываешь? Давай э, я пять тысяч про PR сейчас свой инстаграм. Подписывайтесь 50. на точка Нижняя подчеркивание мимо. Давай прямой эфир кого-то примем. Давай позовем кого-то прямой эфир. Давай порадуем новогодний прямой эфир. Давай Давай, все, я выберу. Нет, ну давай советоваться. Не-не-не. Ну, не, нет, да ты выбираешься лишь. Ну, нет, да, давай посоветуем. Раскол хотел. Давай поизвестней кого-нибудь. При всей любви к расколу. Тут первый нам кинет денег. Там не будет Давай кто сейчас тысячу рублей. Давай кто сейчас тысячу рублей переведет на Киви тебе, тот прямой эфир. Егору. Ему тебе на учебу же надо. Да, у меня мой телефон в спали. На киви. Слушай, у тебя есть киви? Да. А для чего тебе? Ну я арты продаю, у меня две тысячи уже заработала. Блядь, пацан, час. Мы снимаем, как бы, сегодня. все Паш, гаси прямой эфир, все хорош. Рокус, Да. я сейчас двоих вас просто... А Раз, удар, и два. И вы спите. Мы спите, да. До утра. Всё, Паш, давай шоу снимать, пожалуйста. О, круто. Неплохо. У тебя дина... Можешь, пожалуйста, сконцентрироваться на съемке? Не, я, с... не я, надо... я снимаю свое лицо, блядь, в бабочке, епты. Да, Отъебись от да, да, да, меня, нахуй. А, бро, бро. Это, пока... Бро, бро, я еще забыл. Держи руки. Змей сам. Глустян. Короче, нас снимает кто? Густян. Михаил. Галустян! Широкий Валерьевич. Ебать что? вас, мать вашу. Я ебал Меня просто. Меня уже уволил просто, я теперь на паузу да работаю. Так по... Элджей мог уволить, блядь. Не увольняют таких людей. Как, блядь, завершается карьера. Все, да. Как завершается карьера у людей.